Расскажу небольшую историю. Это был разговор по телефону, но такие разговоры по телефону иногда встречаются, а некоторые люди даже не звонят. Так вот, человек звонит по телефону, выясняя первое, вы по телефону бесплатно разговариваете или нет? Я говорю, да, стоимость вашего оператора. Тогда он выясняет следующий момент, а как вы работаете? Всегда очень интересный вопрос, потому что непонятно вообще, что тебя спрашивают. И, соответственно, я спросила, а что вы хотели бы? Он рассказывает свою проблему, свой нюанс. Я говорю, да, мы с этим работаем. Единственное, это не работа по телефону, а консультация очная, и, собственно, с этим можно работать. Ага, да, я понял. А, а как вы сделаете так, чтобы было наоборот, а не так, как сейчас? Я говорю, знаете, вы практически сейчас спросили, вы знаете, я вот не ем землю, а приду к вам, а вы меня научите, как землю не просто кушать, а еще и любить, когда ее кушаешь. Он говорит, ну да, вот типа того. Я говорю, ну, мы не совсем этот вариант делаем, и я не говорю, что вы именно, мы вас научим именно кушать землю, а там... Все другими способами это все делается и в общем-то результат достаточно похожий но тем не менее более того гарантировать какие-то результаты э, до того как ты видишь человека это крайне сложно в принципе и естественно нормальный психолог это не делает а вот и э, точно так же вот фраза «а как, какими вы будете техниками, методиками работать?» То есть по телефону эти вещи, они в кабинете определяются э, иногда несколько раз, а по телефону тем более, когда человека не видишь. А вот э, я это все честно говорю человеку, что э, в принципе мы дело делаем, а вот каким образом мы это будем делать, это мы будем смотреть в кабинете, чтобы было более действенно и так далее. А он говорит, ну вот я так и понял, что вы мне помочь не сможете. Я говорю, почему вы так поняли? Я же сказала, что см смогу. Нет, ну вообще-то а -а -а вы же не сможете вот так сделать и вот так сделать. Я говорю, ну, вы меня извините, а давайте психологам будет кто-то один. Не, ну я понял, это все, психологи, это все ерунда, и вообще <связывая> мне уже ничего не поможет. До свидания. То есть человек позвонил, выяснить, что... А -а есть психологи, выяснить, что у него какая-то совершенно необыкновенная проблема, которая вообще никак не решается, и, наверное, порадоваться этому факту. А, не, ну а чем вы нам поможете? Вы знаете... А -а -а так вот интересно, когда к врачам люди приходят, они их тоже спрашивают, а чем вы нам поможете, ну, зачем я к вам приду вообще, давайте я дома буду сидеть. А, да, можно, конечно, считать, что ваша проблема самая проблемная проблема, ничего не делать. А можно экономить. Есть же убеждение, что психологом может быть любой друг на кухне, который скажет, да запей на все это и живи дальше. Это и сам человек может себе сказать. Но только у нашего брата есть такая штучка врожденная под названием совесть. И вот здесь как-то вот неприятно. И вот с ней-то договариваться. Мы помогаем. И если вы хотите решать проблему, мы готовы вам помочь. Если не хотите решать проблему, мы тоже готовы вам помочь. И действительно, не решать проблему – это дешевле. По крайней мере, в деньгах. Однако, то, что вы будете иметь потом, обойдется вам гораздо дороже. Начиная от заболеваний и кончая мироощущением. Иногда... Нужно все делать вовремя. И, наверное, это очень хорошо, что есть такие специалисты, которые могут помочь разобраться именно с душой, именно с совестью, именно с мировосприятием и расставить все точки над и. Да, мы работаем вместе с вами. Однако без специалиста эту дорогу пройти не может даже психолог. Я желаю вам счастья и... Понимание того, что когда вам нужны какие-либо специалисты, дешевле к ним действительно обратиться, а не поговорить по телефону и выяснить, что вам ничем не могут помочь при полном молчании того же самого специалиста.